Я просыпаюсь с первыми лучами солнца и вижу, как город оживает после сна. Предвкушение чего-то непременно увлекательного, с новыми силами я начинаю свой день. Мое утро – это обязательно легкая гимнастика, чтобы зарядиться бодростью. Это прическа и макияж, чтобы быть в центре внимания весь день. Это ароматный кофе, чтобы получить заряд энергии. И, конечно, несложная процедура самообследования. Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Обезопасить себя просто – достаточно регулярно проводить самодиагностику и посещать врача-акушера-гинеколога или мамолога. Так можно избежать рака молочной железы. Рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин. Но рак можно излечить – при ранней диагностике вероятность полного выздоровления может достигать 94%. Существуют факторы, увеличивающие риск развития данного заболевания. Это лишний вес, это курение, это алкоголь, это травмы груди, наследственная предрасположенность. Очень важно выявить опухоль на ранней стадии. Для этого необходимо заниматься самодиагностикой. Самообследование состоит из двух этапов. Это осмотр и пальпация. Для осмотра разденьтесь, встаньте перед зеркалом, руки поставьте на пояс и внимательно осмотрите грудь. На наличие втяжений, деформаций, осмотрите соски, симметричны ли они, находятся ли они на одном уровне. Затем поднимите руки вверх, заведите их за голову и еще раз внимательно осмотрите грудь. Вторым этапом проводится пальпация. Пальпация проводится с легким нажимом, но болезненных ощущений быть не должно. Заведите левую руку за голову, аккуратно подушечками пальцев правой руки ощупайте левую грудь, двигаясь по спирали от подмышки к соску. Повторите те же самые операции с правой грудью. Аккуратно пальцами издавите соски, чтобы проверить, есть ли из них выделение. Далее осматриваем лимфатические узлы. Это подмышечная, надключичная или подключичная зоны. Повторяем те же самые манипуляции в положении лежа. Если вы обнаружили уплотнение в груди, это повод обратиться к врачу. Проводите самообследование каждый месяц на 4-6 день цикла. Ежегодно посещайте врача-мамолога, акушера-гинеколога, будьте физически активны, правильно питайтесь, откажитесь от употребления алкоголя и курения и будьте здоровы!